Приветствую всех и сегодня мы разберем процедурную генерацию деревьев, кустов, либо же каких объектов для уровня с помощью инструментария в Unreal Engine 5. Для начала нам нужно перейти в вкладку Edit, здесь нам нужен Editor Preference и здесь нам нужно найти процедуру Fletch. Находим его и ставим галочку для того, чтобы у нас появилась возможность создавать дополнительные блупринты во вкладке Flash. А, находим здесь а, процедурный спавнер. Назовем его а, ну, не знаю, давайте спавнер эктор Откроем его это нам понадобится немного позже теперь что мы еще добавим нам нужно также перейти в вкладку и добавить static mesh для того чтобы мы могли добавить какой-то static mesh и после чего уже процедурно генерировать его на уровне ну давайте mf ну, пускай будет один откроем его и здесь нам нужно указать какой-то static mesh в случае если мы будем делать лес да мы указываем э, деревья э, кусты можно также сделать траву но траву лучше э, делать с помощью материала возможно мы это позже рассмотрим ну давайте я добавлю ну, вот такой куб и теперь Спавнер Эктор я вытащу на сцену и растяну его, ну, как-нибудь вот так. После чего в вкладке Details мы прокрутим ниже и найдем возможность Resimulate. Но ну, для того, чтобы это нам нужно сделать, нам нужно указать, собственно, наш MF1 в спавнер Экторе. У нас есть array элементы. В мы можем добавлять бесчетное количество наших статик мешей но предварительно создав для них специальный blueprint где мы можем задавать настройки давайте я это все уберу добавлю один и выберу mf1 перейдем сюда и мы можем сделать симуляцию и мы увидим то что у нас здесь появилось 3 куба можно также расширить это все и в настройках спавнера мы отключим allow bsp и allow static mesh для того чтобы не размещать объекты на static мешах и для того чтобы не размещать объекты на bsp геометрии единственное что если мы теперь нажмем рассимулей у нас здесь ничего не будет поскольку это все является static мешами мы убираем эти все static меши переходим вкладку ландшафт и создаем ландшафт теперь э, мы вернемся details выделим наш ландшафт и в принципе мы можем назначить ему какой-нибудь материал Но я даже не знаю какой материал Ну, это сильно режет глаза, ладно, пускай будет без материала, просто клеточки. И теперь мы нажмем э, симуляцию и получим вот такое количество э, разных кубов. То есть мы видим то, что они залазят друг на друга и, соответственно, нам нужно это исправить. Мы перейдем в MF1. Э, советую изначально настраивать э, первый blueprint для одного объекта, а после чего уже делать дубликаты, поскольку в основном настройки могут у вас быть одинаковые, а если вам что-либо нужно будет изменить, то это можно будет сделать позже также хочу показать, что будет если у нас будет, к примеру, склон давайте в ландшафте мы что-нибудь на скульпте маленькой кистью Ну, в общем, сделаем вот так. И в случае, да, с какими-то объектами либо с травой, это состояние приемлемое. В случае, если это будут деревья, соответственно, это состояние никак нам не подойдет, поскольку дерево должно расти вверх, у нас же кубы наклоняются в стороны и нам, в принципе, это не нужно, поскольку Дерево должно расти вверх, и если оно будет расти от горы в сторону, но это будет смотреться довольно-таки некрасиво. И для того, чтобы нам ä, выровнять эти экторы, нам нужно перейти в MF1 и здесь убрать галочку Light to Normal. И не забываем перейти снова в дефолт настройки и нажать ресимуляйт и теперь у нас уже все экторы будут смотреть вверх а, при наклоне поверхности а следующее что мы сделаем а, мы можем настроить z а, offset это положение объекта по оси z то есть мы можем здесь видеть а, что у нас кубы а, залазят в ландшафт очень сильно да, Конечно, в случае с, ну, с подобными объектами это выглядит нормально, но в случае с деревом, к примеру, будет выглядеть не очень, поскольку у него будет ну, половина практически находиться под землей или над землей. И в таком случае мы просто минимальное значение можем выставить на 15. Это в случае, если у нас дерево над землей, то тогда мы опустим. Ну, в соответствии от пивота э, объекта мы можем опускать или поднимать наши статик-меши. Э, так, если мы здесь выставим 15, соответственно, мы поднимем наш эктор вверх и он будет э, немного выше. Следующее, что я хочу добавить, это дальность прорисовки. В случае с деревьями нам нужно выставить довольно-таки среднюю дистанцию, чтобы наши деревья, во-первых, не исчезали на глазах у игрока. В зависимости от густоты леса мы можем делать дистанцию меньше или больше. Это делается с помощью Cool Distance. Если мы cool distance максимально выставим, к примеру, 25 тысяч, а минимальная мы выставим, ну, давайте 15 тысяч, то для какой-то растительности эти настройки, в принципе, довольно-таки оптимальные. То есть, когда мы отдаляем камеру, давайте я ускорю удаление, то у нас наши меши исчезают для наглядности давайте я уменьшу и поставлю 1500 на 2500 и вот мы уже можем видеть когда мы отдаляемся, у нас постепенно в зависимости от дальности нашей камеры либо же нашего персонажа, давайте я отодвину персонажа и перейду к управлению за персонажа. Если мы будем отдаляться, мы можем уже увидеть то, что у нас объекты исчезают. Таким образом мы делаем довольно-таки неплохую оптимизацию, то что у нас не будет прорисовки. Следующим шагом у нас будет, как мы видим, у нас нет коллизии и мы должны ее добавить для... Подобных объектов. Если же, к примеру, мы будем делать траву таким способом, то соответственно для травы нам коллизия не нужна, для деревьев либо каких статических объектов нам нужна будет коллизия. Для этого мы просто перейдем снова в blueprint с нашим мешем, и здесь нам нужно поставить collision preset на блок AL, либо же какой тип коллизии вам нужен. Поставив эту галочку и начав игру, мы уже можем видеть то, что наш персонаж сталкивается с объектами и может в принципе с ними перемещаться. Так, Следующим э, этапом мне бы хотелось увеличить дистанцию между объектами и дистанцию... между коллизией объектов это мы перейдем в коллизию и здесь shade радиус мы выставим 250 так давайте снова сделаем симуляцию и как мы видим у нас уже дистанция между объектами присутствует довольно большая Так, мне нужно увеличить cool distance чтобы все объекты не исчезали 25 Дистанция довольно-таки большая Мы можем ее здесь регулировать Но напомню, что мы на данный момент работаем с одним Блупринтом И если мы создадим другой, то там настройки нужно будет менять отдельно Так, давайте поставим 125 дистанцию довольно таки неплохая дистанция и теперь давайте сдублируем mf1 делаем дубликат это будет mf2 и сюда мы установим к примеру конус перейдем в спавнер добавим еще один элемент к массиву и выберем mf2 нажмем при и теперь мы увидим то что у нас добавились как и конусы и кубы то есть это могут быть различные типы деревьев либо же камней и тому подобное в mf2 что можно сделать для разнообразия во-первых максимально мы здесь установим на 0 Ну, в принципе, я не знаю, что здесь можно такое изменить для наглядности. Mm -hmm. ну, давайте дистанцию просто выставим 100. По дефолту. И в настройках рандом сид давайте выставим 75. А, так, нумерация уникальных тайлов давайте поставим. 25 ну здесь поставим 200 нажмем симуляцию и у нас получается вот такая рандомная штука что мы можем еще добавить Ну, для конуса мы можем поставить align to normal максимальный наклон мы можем поставить 15 random pitch angle давайте тоже поставим 15 то есть у нас рандомно будут наклоняться наши конусы нажмем рассимулять Ну, они наклоняются, но они наклоняются не дальше 15 градусов, как я понимаю. И также они рандомно тоже наклоняются. Давайте рандом снимем. И здесь установим 0. 0. Также мы можем э, добавить больше количество объектов. Давайте для конуса выставим радиус коллизии 15 и шейт-радиус выставим 25. Нажмем Resimulate. И мы можем увидеть да то, что у нас в определенном месте да, стало больше конусов. Вот, в частности, здесь. Все просчитывается рандомно, поэтому давайте увеличим наш радиус. Нажмем снова симуляцию. И теперь мы можем видеть то, что у нас добавилось больше объектов. Соответственно, чем больше радиус в нашей площади, на которой мы генерируем, то у нас также будет больше объектов. Также может возникнуть надобность, чтобы, к примеру, где у нас стена, мы видим то, что у нас в стену залазят объекты, и чтобы от этого избавиться, нам нужно будет добавить специальный блок Volume. Давайте его растянем. И я его выставлю на стену. То есть у нас есть стена и мы не хотим что-либо возле нее размещать процедурно снова сделаем симуляцию и мы увидим то что возле стены все объекты пропали это Самый простой способ для реализации каких-то рандомных объектов на сцене, будь то лес, камни, какие-то объекты, мусор. И с помощью этих инструментов вы можете размещать это на сцене, не используя специальный инструментарий, для которого для, для ландшафта. Здесь у нас показывается, что эти объекты уже сюда добавлены. Который мы размещаем, но размещаются они отдельным инструментарием. full инструментарий у нас не задействован. Также мы можем задействовать full инструментарий используя эти блупринты. К примеру, давайте сделаем duplicate пускай будет MF3, и добавлю сюда, ну, давайте, цилиндр. Добавлю этот цилиндр FH Type, поставлю галочку и могу этими цилиндрами также а, орудовать. И также мы можем выставить галочки и на остальные те, что добавлены процедурно. Они уже здесь обозначаются. Мы также можем ими что-то делать. Единственное, что у нас дистанцию для объектов нужно выставлять непосредственно в file edge поскольку дистанция из этого блоупринта она не будет сохраняться и мы можем их размещать другие же настройки из этого блоупринта они сохраняются К примеру Cool distance да он у нас работает все работает единственное что paint destiny то есть дистанция нашего рисования, нужно ее здесь указать, и тогда у нас будет все работать. На этом мы закончим урок, если он был вам полезен, ставьте лайки, пишите комментарии, если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, и всем пока!